Как вы смогли все это словами рассказать? Все, что вы говорите, я пережил и чувствовал, и чувствую до сих пор, но словами я не могу это выразить. Встреча с родной душой – это совершенно новое, радикально что-то новое в вашей жизни, и не только в вашей личной жизни, а и в жизни общества, в жизни на планете Земля. Если кто-то и осмеливался и говорил об этом, то в основном говорили, если уж ты не сошел с ума, то в основном говорили, слушай, ты попал, это страшная зависимость, от этого нужно срочно избавляться и возвращаться к нормальной жизни. Все то, что я и Шанти пережили, сделали, от чего мы получили положительные результаты, в чем мы спотыкались, ошибались, это будет комплексная, большая программа и о пути родных душ, и о духовном пути вообще. Внутренний духовный учитель знает про вас все. И он знает, когда, что и как вам сказать, для того, чтобы это сработало максимально эффективно, для того, чтобы это попало в десятку. Под видом вашего внутреннего духовного учителя к вам приходят некие остроенные сущности. И вы можете просто не отличить. Вы можете подумать, что это ваш духовный учитель, но это уже не он. Вы думаете, ну что же, вот тысячи людей, они что же врут, что ли, они обманывают, что ли, или у них этого всего нет? Помогло же, значит, и мне должно помочь, а вам не помогает. И когда слушаю ваши видео, у меня вот сердце наполняется, многие так говорят, и на голове такая шапочка образуется, и тоже мягкая. То есть активировалось как раз вот это вот будхиальное атманическое тело. Нет, не должно быть вообще никаких учителей, никаких учений. Идти только своим путем, никого не слушать, только свою душу, больше ничего и никого. Вы знаете, честно говоря, в свое время я такой был. Человек приходит на Землю с двумя основными задачами. А, потому что хочет получить удовольствие и потому что хочет чему-то научиться. Вот если это еще и совместить... Невероятное счастье и радость от того, что мы вот едем сейчас, и там будут наши родные, там снова будет живой круг, вы знаете, какое-то счастье... Если вы нашли что-то свое, то, что вам сильно откликается и приносит вот эту радость, удовольствие и знания, и обучение, и новые навыки, значит, это во многом ваше. Сегодня я хочу начать со слов благодарности. Хочу искренне от души поблагодарить всех, кто смотрит наше видео уже давно, много лет, всех, кто поддерживает наше движение, кто присылает донаты, помогает нам материально. Большое спасибо вам. Совсем недавно нам прислали очень такой существенный, очень приятный донат. И человек написал, это сумма вам за всех тех, кто вам не очень благодарен, кто смотрит ваши видео много-много лет, но до сих пор не выражает благодарность. Хотя мы никогда не жаловались на это. Но действительно так и есть на самом деле. Есть люди, которые очень долго нас смотрят. И еще раз хочу сказать большое спасибо, что нас смотрите. Если вы смотрите нас много лет, значит, на вас это сильно затрагивает, вас это очень интересует. И наше видео и наша деятельность, она весьма специфичная. То есть это не на самую широкую аудиторию, это не то, что интересно массам, это то, что интересно определенному кругу, определенному слою людей. Поэтому э, нам всегда очень важно получать ваши отклики, ваши благодарности, ваши комментарии, что вы находите для себя что-то очень ценное, полезное и даже спасительное. Часто нам пишут, что «благодарим вас э, по вашим видео, мы учимся, ваши видео нас поддерживают духовно, и ваши видео даже нас порой спасают». Сегодня будет небольшая новость, ну, в общем-то, она большая, честно говоря. Будет большая новость, которая посвящена десятилетию нашей деятельности. В сентябре 2012 года мы начали нашу деятельность с Шанти. Мы сделали сначала одну группу ВКонтакте. назывался она Книга Родные души, а потом появилась вторая группа движение родные души», потом третья группа «Школа родные души». Кто-то нам говорил, что зря вы распыляетесь, нужно сделать одну только группу, так будет более массово, будет больше движения в этой группе, будет больше лайков, больше комментариев. И с точки зрения целесообразности, вот такой вот, то это да, это правильно. Но вы знаете, сделали эти три группы мы не случайно. Первая группа, Книга родные души мы сделали, потому что мы начали писать нашу книгу. И потом еще долго люди присылали нам сообщение, где ваша книга, где ее можно почитать. И опять-таки, а где ее можно скачать? А, то есть не купить, а скачать. А, книгу мы писали, но я быстро столкнулся с тем, что это требует огромного количества времени, сил, я сил.. Просто ничего не смогу делать, если по-настоящему хорошо писать книгу, то это нужно полностью себя посвятить на несколько месяцев только этому занятию. В итоге книга осталась недописанной, группа осталась, книга «Родные души». а Мы открыли затем группу движений, поскольку... Движение родной души, поскольку было четкое понимание, что необходима духовная поддержка. Духовная поддержка на этом пути. Это сейчас, в наше время, тема близнецовых половинок, родственных душ, родных душ, кармических связей. Она находится в фаворе, она находится на коне, она очень востребована. И никто уже не меняется говорить о том, что произошла такая встреча, встреча с родной душой. А в 19 -м году это было... Это было сродни признать себя сумасшедшим, сродни признать себя ненормальным. Более того, это было страшно людям сказать, что у них такая встреча, потому что у них начиналось внутреннее очищение, и многие люди пугались м -м, говорить о том, что они переживают, какие драматические события, а то же самое состояние, не сошел ли я с ума. Все это было в очень-очень законсервированном виде, и все люди не распространялись об этом. То есть встречи были, но люди не говорили об этом. Многие не говорили из-за страха, другие говорили, не говорили, потому что а, было очень трудно словами сформулировать, а что же это такое. А, когда мы только начали делать наши видео, это YouTube-канал открыли в 2013 году, потом люди нам писали, как вы смогли все это словами рассказать. Все, что вы говорите, я пережил и чувствовал, и чувствую до сих пор, но словами я не могу это выразить. А вот э, Первые на постсоветском пространстве, не только в России, но и в странах СНГ, серьезно начали эту тему поднимать именно мы, в 2013 году. Что значит серьезно? Это научный подход, это систематизированный подход. Это не то, что просто рассказать, какая прекрасная, невероятная, мистическая и даже божественная встреча. Самое главное было дать вектор. Вектор, к чему все это идет. Это идет к духовному пробуждению. В своем апогее это ведет к просветлению и воссоединению божественных половинок. Но прежде чем это произойдет, необходимо проходить путь внутреннего очищения, трансформации, мы ввели эти термины. И там, и там существуют этапы, ступени, которые характеризуются такими-то, такими-то обстоятельствами. И вот так и так нужно себя вести для того, чтобы через это пройти. Такой научно-систематизированный подход. И да, нам стали писать, что ваши видео невероятно помогают. Я стал делать это, эти видео, видеопроект назывался Родные души, новые измерения. Я стал делать это видеопроект для того, чтобы дать людям понять, что встреча с родной душой это совершенно новое, радикально что-то новое в вашей жизни и не только в вашей личной жизни, а и в жизни общества. В жизни на планете Земля. Это новое. Это новое измерение отношений, это новые правила игры в отношениях. Многие, многие, многие, большинство абсолютное большинство правил, программ, которые существуют в обычных отношениях мужчины и женщина, они там не работают, они там не подходят, они вызывают, вызывают диссонанс, они вызывают даже очень большую внутреннюю боль, жуткую ревность, страдания, драму и так далее. То есть требуется новый подход, новые измерения. Именно поэтому я стал делать этот проект, потому что было необходимо дать понять каким же образом конкретно по-новому, что значит такое новое сознание, что значит новые программы взаимоотношений мужчина и женщина. Вот в основном об этом было, были видео и люди стали часто писать, что ваше видео помогает, ваше видео спасает, ваше видео поддерживает духовно. И довольно быстро, довольно быстро я пришел к тому, что необходимо создавать школу, школу родные души. то есть есть движение, это там, где идет духовная поддержка, там, где идет общение. Направление движения было такое, назначение, задача движения было такое и объединить тех людей, которые встретили свою родную душу. Объединить их для того, чтобы они чувствовали, что они не одни такие, что они не сошли с ума, что таких встреч много, что а, вы, можно поддерживать друг друга а, духовно, морально, психологически, даже только одним лишь тем, что вы не одни на этом пути. Уже даже этого немало, Не говоря о том, что действительно складывается уникальное, феноменальное общение, потому что люди понимают друг друга без слов, с полуслова, в то время как в обычной жизни они не находят такого понимания. Если в обычной жизни они начинали рассказывать, что у них есть такая встреча, если кто-то осмеливался и говорил об этом, то в основном говорили, если уж ты не сошел с ума, то в основном говорили, слушай, ты попал. Это страшная зависимость, от этого нужно срочно избавляться и возвращаться к нормальной жизни. То есть не было понимания, а вот тут группа движения родные души, там, где есть прекрасное понимание, духовная поддержка, психологическая поддержка. Отлично, это движение. Но необходимо было четкое обучение, четкие знания этапов пути, воссоединения, какие есть ловушки, опасности, какие есть закономерности воссоединения, как это воссоединение происходит, благодаря чему? Что от человека требуется, что он должен сделать на этом пути для того, чтобы воссоединение произошло, для того, чтобы духовное пробуждение его произошло, для того, чтобы не совершать очень серьезные ошибки, которые приводят к драме, к настоящим болям, и порой приводят к серьезным э, соматическим заболеваниям, и психосоматическим, и соматическим. То есть серьезная вещь – Школа Родные Души. Была открыта эта школа, и в рамках школы Консультации в рамках школы, курсы, медитации, то есть там РД активация сейчас, то есть там идет целенаправленное обучение. Поэтому три группы. Есть школа, есть движение, есть книга. Каким же образом происходит обучение? Вот если с духовной поддержкой все понятно, там общение, там открытость и так далее. А по поводу обучения, что это такое обучение? Школа родные души, чему там учат? что она дает конкретно, а чего, может быть, не дает. Вот сегодня я об этом хочу рассказать. И почему? В самом начале я сделал такой короткий анонс, что к десятилетию нашей деятельности, десятилетие будет в сентябре, мы подготовили большую обучающую программу. Это действительно большая и, не побоюсь этого слова, фундаментальная обучающая программа. О ней рассказать в этом видео невозможно, она слишком большая, да и не нужна. Вы сможете потом посмотреть, что это за программа, кого это заинтересует. Но пару слов об этом стоит сказать. Обучающая программа родилась э, благодаря случайности. И тут я должен в первую очередь поблагодарить э, нашего администратора школы, Ирина Марьясова. Она... Вызвалась, написала письмо, написала, Андрей, я чувствую, что вам нужна помощь. Если я могу вам чем-то помочь, я с удовольствием это сделаю, полностью на общественных началах, бесплатно. Просто я чувствую, что вам необходима помощь, и я чувствую, что я могу помочь. Вы знаете, это очень дорого стоит. Большое спасибо, Ирина. Вы совершенно четко, правильно все прочувствовали. Помощь очень нужна. Особенно сейчас, в этот период, вот, если Шанти освободится, она подойдет, и, может быть, мы вместе продолжим это видео. А сейчас она занята. Многие знают почему. Времени и сил катастрофически ни на что не хватает. Ирина вызвалась помочь, и мы с ней поперепис... попереписывались немного, выяснили, что и как можно делать. Она бывший журналист, она ведущий различных групп в социальных сетях, у нее есть хороший опыт, но она хочет действовать по-новому, так как действовала она раньше, когда это был вот чистый, ну, может быть, не чистый, но в основном бизнес это был, да, то есть единственный вектор, единственный цель – заработок денег, ну и чтобы это было интересно. Такое творче... Такая творческая самореализация с четким направлением на маркетинг, она, конечно, знает, что мы этим не занимаемся, мы не занимаемся включением никаких маркетинговых приемов. Это наша принципиальная позиция. Мы действуем от души. И мы знаем, мы в курсе, что гораздо эффективнее с точки зрения денег и популярности действовать по маркетингу, включать пиар, включать еще какие-то такие рычаги. Мы это знаем, что так эффективнее, но нам так не нравится. Это не по душе. Мы считаем, что это неправильно, это наше мнение. Если ты занимаешься духовностью, маркетинг включать нельзя. Это несовместимое понятие. У нас об этом есть видео, если кому-то будет интересно, там подробно я рассказываю об этом, а можете потом посмотреть, здесь вот будет ссылка. Итак, мы с Ириной Мариесовой встречаемся в скайпе, и мы беседуем, каким образом мы что можем делать совместно. И вдруг Ирина меня спрашивает, как бы, ну, почти что ничего. Андрей, а почему вы не хотите сделать обучающий курс? Я говорю, Ирина, вы знаете, я делал в 2013, 2014 и в 2015 году, ну, два с половиной года я делал обучающие курсы, я почувствовал, что я сделал в этом все. Больше мне как бы нечего сказать. Вот четко я ощутил в конце 2014 -го года, что все, я все, что можно было дать по курсам. И вдруг ее вопрос меня как-то озадачил и... Я почувствовал, что в этом есть знак. Я задумался, и моментально в моей голове пронеслась мысль, что можно сделать не просто курс, а можно сделать огромную, большую, большую обучающую программу, целостную, в которую будет включено все то, что я и Шанти пережили, сделали, от чего мы получили положительные результаты, в чем мы... Спотыкались, ошибались. Это будет комплексная, большая программа и о пути родных душ, и о духовном пути вообще. Свой духовный путь я начал более 20 лет тому назад. Это был 2001 год. И начинал я, естественно, не с темы родных душ. Только в 2003 году я встретил своего РД-учителя, и только тогда начался мой РД-путь. А до этого это был путь духовных исканий. И на этом пути было много. Не просто интересного, не просто даже полезного, а не побоюсь этого слова, уникального. И этот опыт в том числе я тоже буду передавать на этом обучающем курсе. Очень-очень много. Буквально от А до Я в этом проекте, в этом обучающем проекте будет. Вот так вот. Нечаянно Ирина задала вопрос Андрея, а почему бы вам не сделать? И вдруг я понял что это знак свыше, Ирина мне подарила такой подарок, Ирина навела меня на такую идею, и я очень сильно вдохновился этим, и вот эта программа практически описана, она сейчас со мной дорабатывается, обучающая программа, и скоро она выйдет, буквально на днях, через несколько дней вы сможете ее увидеть. То есть школа, школа родные души, сейчас выходит на качественно новый уровень, на качественно новый формат. Обучение будет очень широким, очень комплексным, и обучение будет не теоретическое. Там не будет разговоров о том, как это было бы хорошо, или как это вот здорово, встретить свою родную душу и так далее. Мы никогда этим не занимались. Обучение будет практическое. На этом обучении будут домашние задания, в этом обучении будут ваши конкретные практические подвижки. Каждую неделю, каждый месяц будет что-то происходить с вами, а вы будете давать мне обратную связь. Я буду обучать вас дальше, следующим шагам, следующим шагом. И таким образом мы будем идти к самым высотам пути родных душ и к вершинам духовного пути вообще. И сегодня я хочу рассказать вам о том, какие виды духовного обучения, обучения на духовном пути существуют. Эти виды Обучение вам знакомы, многим из вас они знакомы, но очень важна систематизация, чтобы было четкое понимание, каким образом происходит обучение в том или ином случае, в том или ином виде, какие там есть плюсы и минусы, и какое обучение лично для вас более близко. Ну, давайте без лишних слов я начну сразу же с того, каким образом, с моей точки зрения, Происходит обучение в самом лучшем, в самом чистом варианте. Если мы говорим о пути родных душ, то это обучение у РД-учителя. Есть у нас отдельное специальное видео, также можете его посмотреть, про РД-учителя. Я говорю довольно подробно, как происходит это обучение. И сейчас я должен сказать только самые основные вещи. Встреча с РД-учителем – это огромный, колоссальный дар, громадный дар. Многие его недооценивают, многие относятся к этой встрече как к неудаче вообще. То есть встретили родную душу, а с человеком уникальные не отношения даже, а уникальная энергетическая связь, вы его чувствуете уникально. Но соединения нет и не может быть с РД-учителем, более того, вы к нему даже приблизиться не можете. И происходит это годами. Возникает разочарование, обида на судьбу и совершенно неправильная реакция на такую встречу. Вот чтобы этого не было, пожалуйста, посмотрите видео про РД Учителя, там я говорю об этом подробно. Если вы встретили своего РД Учителя, все знания обретение нового опыта, прохождение вами различных этапов пути, духовного пути, идут у вас колоссальными темпами, Такими темпами, что, как говорится, пристегните ремни. То есть там настолько быстро, настолько мощно, настолько активно все происходит, что <laughs> быстрее и сильнее уже просто некуда. Это турбообучение, можно так сказать. Да? И еще плюс состоит, огромный плюс состоит в том, что обучение у РД учителя в основном на 90 с лишним процентов происходит внутри. Вы учитесь своего внутреннего учителя, внутреннего духовного учителя. И ваш внутренний духовный учитель знает про вас все, Он знает про вашу жизнь все до мельчайших подробностей. Он знает не только про это, но и про другие ваши воплощения тоже. И он знает, когда, что и как вам сказать, какую информацию, какое знание, какой опыт вам дать, для того, чтобы это сработало максимально эффективно, для того, чтобы это попало в десятку, он все это знает. В этом есть огромный плюс. То есть происходит обучение суперточечно, происходит обучение самым лучшим, самым мощным, самым суперским способом. Это внутренний учитель. Это если мы говорим о пути родных душ, РД-учитель. То же самое может происходить и на другом духовном пути, когда вы внутри у себя обнаруживаете такого учителя. Но так как другими путями я не ходил, только путем родных душ, то мне об этом, о других путях мне судить трудно, но так как приходят клиенты и на консультации рассказывают некоторые вещи, то у меня определенное представление об этом есть, о том, что возникает такая удивительная, уникальная связь с внутренним учителем. К слову сказать, у нас внутри есть не только учитель, есть еще и внутренний целитель, есть еще и внутренний спаситель, иногда говорят ангел-хранитель. Вот. Так что внутри у нас много чего есть интересного. Плюсы я коротко обрисовал. Какие минусы? Минусы здесь своеобразные. Минусы связаны с тем, что вы можете очень незаметно для себя, но очень серьезно ошибиться. Когда вы учитесь у внутреннего учителя, ваше обучение происходит, начиная от анахаты чакры, потом вишутха, ажна и сахасрара. Вот отсюда, вот сюда. Здесь духовный план. Но если ваша энергия вдруг по каким-то причинам соскальзывает вниз на свадхисхану чакру, включается не духовный план, а если быть максимально точным, то здесь будхиальный атманический план вы учитесь по будхиальному атманическому плану. Так вот, если ваша энергия и ваша точка сборки соскользнула на Сутхисхану, там произошла сильная активизация, то активизируется у вас астральный план. И вот тут вот начинается неприятная, порой очень драматичная история. Что тут начинается? Начинается обман. То есть под видом вашего внутреннего духовного учителя к вам приходят некие астральные сущности. Какие угодно. Астральный план невероятно богат э, различными, скажем так, сущностями невысокого порядка. На то он астрал. И вы можете просто не отличить. Вы можете подумать, что это ваш духовный учитель. Но это уже не он. У вас ничто не вызовет подозрения, что произошла подмена что вместо духовного учителя к вам приходит некая астральная сущность. Я не хочу вас пугать, но ко мне периодически обращаются на консультацию, и несколько раз писали, конечно же, это женщины, что в результате вот такого контакта с астральной сущностью, нечаянного контакта, неосознанного или осознанного контакта, происходит приживание такой астральной сущности, называется подселенец. Очень неприятная штука. Сейчас подробно я об этом говорить не буду. Если у вас будет интерес, вы можете посмотреть, погуглить, что такое поселенец как это работает. В чем тут пагуба? И вот тут, к слову сказать, есть такие мастера, в кавычках, которые буквально рекомендуют. Ребята, занимайтесь с ничего страшного, все отлично. У меня прошло все отлично, все хорошо, никаких опасностей. То есть вы можете вот путем такого внутреннего обучения прийти к различным астральным сущностям, с которыми к собственному удовольствию начнете заниматься вот этим вот астральным сексом. Рассказывали, некоторые с упоением рассказывали, описывали во всех подробностях. Мне, решайте, честно говоря, читать это было неприятно, но людям это приятно. Ну как бы Бог с ним, о вкусах не спорит. Но штука состоит в том, что не у всех такие контакты со странными сущностями заканчиваются м -м, хорошо, заканчиваются без последствий. У кого-то заканчивается все в порядке, ничего даже, вот как бы они довольны. А кто-то на это дело, грубо говоря, подсаживается и возникают различные большие, большие неприятности, неприятности в личной жизни, неприятности в общении с противоположным полом и так далее. Подробностей не буду говорить, будет интересно, погуглить и узнать. Это внутренний учитель. Происходит обучение внутреннего учителя. Следующий вариант обучение очень распространенный. Это обучение по книгам и по видео. Вот, в частности, пожалуйста, наш пример. Это каналы Родные души, когда на самом деле люди пишут, что годами буквально учатся по нашим видео. Наши видео помогают, наши видео спасают. И мы, конечно же, очень рады. И еще раз я благодарю вас за обратную связь, за ваши комментарии тем более за ваши донаты, за вашу, за вашу благодарность, которая выражена материально. Кстати сказать, если вы что-то получили, тем более получили что-то существенно, обязательно нужно отблагодарить. Это уравновешивает карму. Если вы не выразили свою благодарность, значит, карма не уравновешена, значит, у вас образуется постепенно кармический долг. Это вы должны знать. Если занимаетесь вопросами, духовности, если вы стоите на духовном пути. Каким же образом происходит обучение по книгам и по видео? С одной стороны, это очень хорошее обучение, потому что вы не будете читать те книги, которые вам не интересны, вы не будете смотреть те видео, которые не затрагивают вас. У нас, у нас канал «Родные души», то есть это духовный путь, это все, что касается жизни вашей души. Что такое душа, кто что имеет в виду, об этом, может быть, чуть позже, если я успею рассказать. Хочется до темна это успеть. А вы будете смотреть видео и читать книги, если у вас это находит озвук в вашей душе. Если этот озвук будет достаточно сильным для того, чтобы производить определенный эффект, ну, естественно, положительный эффект. Какой эффект? Это как минимум духовная поддержка. Вы видите, смотрите это видео и понимаете, чувствуете, это про вас, это про вашу жизнь. Откуда он все знает? Откуда он все знает про меня? У меня точно так же, как он все это рассказывает. Это находит очень большой отзывок у вас, и это огромное облегчение для многих, это огромная духовная поддержка. Но это только начало. Дальше идет больше. Те, кто серьезно обучаются, они действительно в наших видео находят Конкретные ответы на свои конкретные вопросы, которые у них существуют в данный момент времени. Даже говорят так, ваше видео выходит именно тогда, вот на ту, на ту или иную тему оно выходит, именно тогда, когда у меня возникает этот запрос. Вероятно, вы на мой запрос отвечаете. Ну, может быть, мы отвечаем на, вас, на ваш запрос. Так работает пространство. Мы делаем наше видео по наитию, по зову души. Это наш творческий проект, у нас нет никакого жесткого плана, сегодня одно, завтра другое. Мы не используем маркетинг, мы не подчинены маркетинговым правилам, мы говорим то, что у нас на душе, то, что считаем важным, нужным. И поэтому это часто попадает в десятку у многих людей. Конкретную помощь в конкретных обстоятельствах. Дальше. Люди ищут конкретный ответ. Но особенно это на пути внутреннего очищения. Когда у человека возникает боль, внутренняя боль. Вот одно из последних видео я как раз говорил о том, что происходит, когда у человека вот это состояние тупика, когда он не видит выход, когда у него все внутри переворачивается когда у него возникает и телесная боль и душевная боль, и хочется из этого вырваться, и никак не получается. И вот люди, находящиеся в этой ситуации, они смотрят видео, и в этих видео я даю конкретный, четкий ответ. Это буквально рекомендация, обучающая, так как это и принято делать в школе. Четкое обучение, как вы должны поступать для того, чтобы пройти этот период. И те люди, которые внимательно смотрят, слушают, они это делают, у них все получается, у них все работает. Вот один из недавних примеров на консультации, женщина сказала, что у нее встреча с родной душой, и когда мужчина ее вдруг закрылся на два месяца, ушел, с поля зрения нигде не появлялся, она почувствовала огромную боль внутри, утрату, страх, переживания и так далее, и так далее. И она сделала то, что, в общем-то, я в видео рекомендую. Она не стала от этого страха убегать, она не стала его телефон обрывать, его заваливать сообщениями, где ты, куда ты пропал, вернись и так далее. Она просто стала работать с собой таким образом, как, собственно, я и рекомендую всегда. Она пошла на этот страх, она вошла в эту боль, она приняла все те проблемные свои внутренние переживания, какие у нее есть. И она говорит, и вдруг это все буквально и растаяла, стала рассасываться, стала разрешаться. И через два месяца ее мужчина написал сам, он сам появился. Проблема была решена на всех планах. Вот так работает школьное обучение. Ну, это один из примеров. Если еще коснуться другого примера, это то, что происходит у нас на живых ретритах. Там раскручивается очень сильно энергия РД потока, и мы всегда с Шанти говорим, если ваша родная душа давно ушел, от общения с вами, не пишет, не звонит, никак не появляется в вашей жизни. Именно в эти дни ретрита он обязательно напишет, обязательно появится. И не было ни одного ретрита у нас, где бы этого не произошло. Всегда кто-нибудь, один, два, три человека, иногда может быть больше, мы не считали, конечно, говорит, да, вот он написал, он там вышел на связь. Несколько месяцев его нигде не было. Было заблокировано все. И вдруг человек пишет, привет, как дела? соскучился и так далее то есть вот таким образом это работает работает школьное обучение если вы делаете такие то такие то такие то действия вы получаете вот такой то результат это в качестве примера итак если вы смотрите наше видео если вы читаете какие-то книги по духовной литературе если у вас это все находит очень большой отзвук то это очень хорошее обучение но помимо плюсов как всегда в любом явлении на земле есть минусы в чем минус данного обучения вы можете попасться на такой вот крючок, на такую ловушку маркетинговую. То есть какое-то раскрученное направление, какая-то модная книга, какой-то модный ведущий, который называет себя очень-очень достойным человеком. То есть пропиаренное как какое-то обучение, книга, личность и так далее. И все говорят, вот-вот-вот почитай, вот-вот-вот посмотри, там просто супер, все решится, любая твоя проблема. Вы начинаете читать, смотреть, не чувствуете никакого особенного отзвука, но так как все говорят, это модно, популярно, всем помогает, как это пишется всегда, да, когда пиарится, когда маркетинг, решим все ваши проблемы, стопроцентная гарантия, ну и так далее. Вот эта вся вот ерунда, мишура. Пишется рекламная. И вы думаете, ну что же, вот тысячи людей, они что же врут, что ли, они обманывают, что ли, или у них этого всего нет. Помогло же, значит и мне должно помочь, а вам не помогает. А вы продолжаете читать, смотреть, пытаетесь там что-то делать, как-то практиковать. Вы чувствуете, ну не идет, ну не ваше, ну вот прям ну никак. Но вы продолжаете себя как бы насиловать, потому что ну вот так надо. То есть у вас нет четкого индивидуального руководства, а есть вот э -э такой вот общий тренд или даже бренд. И вы за ним следуете. В результате ничего не получается. тратите время, силы, деньги. Никакого результата. Вот в этом минус. Чтобы этого минуса не было, нужно переходить к каким-то другим учениям, к другим видео, к другим книгам. То есть ищите озвук у своей, у своей души. Нам иногда писали, что, вы знаете, несколько лет назад я посмотрел видео у вас и понял, ерунда какая-то. Вот о чем говорит, вообще непонятно. Но ну, посмотрел и посмотрел, и забыл. А потом, через пару лет, произошла встреча с родной душой, и у меня все вспомнилось. Вот, оказывается, о чем там была речь. Вот о чем он там говорил. Вот что это э, вообще такое значит. Здравствуйте, родные. Вот и Шанти сумела к нам прийти. А Надеюсь, дальше у нас будет еще интереснее, чем в начале. Потому что многие пишут, "Так где Шанти? Где Шанти? Вот, пожалуйста. Спасибо всем, кто писал комментарии. Спасибо вам, дорогие. У меня все хорошо. Просто... Было такое время, когда я не могла присутствовать на видео, но сейчас, надеюсь, что буду присутствовать. Может быть, не на каждом видео, но, по крайней мере, по возможности. Дальше мы по обучению. Итак, обучение по книгам, обучение по видео тоже имеет свои плюсы, минусы. Очень важно, вот я как бы заключаю, делаю вывод, очень важно, если вы обучаетесь по книгам или по видео, очень важно сохранять... Вот эта внутренняя сосредоточенность, есть у вас отзвук к этому или нет. Если даже один и тот же канал вы смотрите, на какое-то видео у вас есть отзвук, а на другое видео нет отзвука, значит, моя вам рекомендация, не обращайте внимания особо на этого видео. Не думайте, что вам непременно нужно сделать вот так вот, как там сказано. Если нет отзвука, ничего вы не должны. Но вот тут встает очень интересный вопрос, а что такое «О души», что такое, собственно говоря, душа, о чем мы говорим? Вот разные люди говорят, музыка для души, например, да? книга для души, фильмы для души. А Кто-то вам может порекомендовать и сказать, вот такой душевный фильм, посмотри обязательно. Вы смотрите, ничего для вашей души там нет. А другой фильм говорит, да ну какая-то ерунда, вообще непонятно, что там такое, а вы его смотрите и оторваться не можете. И прямо вот это все как про вас, и все как для вас. Что такое душа? Конечно же, у каждого свои вкусы, у каждого свои какие-то есть наклонности, но сейчас не об этом речь. Душа, когда человек говорит душа, это может быть совершенно, совершенно разные понятия. Для кого-то душа – это именно высшая душа, его высшее Я, это бухиальное, атмоническое тело. А для кого-то душа – это то, что имеет отношение к свадхисханю. Ну, как говорят, ну вот душевно посидели, да, душевно отдохнули, выпили, веселились, танцевали, общались, отлично, так здорово, потом еще искупались, а потом в баню закатились, так душевно. Вот, ну, я так специально. я все... думаю, что в этом случае как раз говорят… Кайфанули. Кайфанули. <смех> ну вот многие говорят, так душевно, вообще так классно, такая компашка душевная подобралась. Но в данном случае, вот я привел такой немного забавный пример, это вот именно да. Вот для человека, для многих людей, для большинства людей, а, то, что имеет отношение вот, к свадхистхане, это тоже душевно. А вы на это все смотрите и чувствуете, нет, ничего это не по душе, это совершенно не для меня. И я чувствую душу совершенно иначе. Можете думать вы про себя. Вот есть э, то, что, э, так сказать, сватхисханная душа, да? Мы будем выражаться мне немного вульгарно. А есть то, что более высшая душа. Есть астральный план, и это тоже называют душой. А есть будхиальный план и атмонический план. Самый высший — это атманический план. И там э, душевные состояния. Это состояние покоя, умиротворения, безусловной любви, благости, блаженства. То, что люди часто чувствуют при встрече с родной душой. Активизируется атманический план или чуть ниже бутхиальный план. Вот именно об этом уровне души я и говорю, об бутхиальном и атманическом плане, когда рекомендую вам прислушиваться к своей душе. Есть у вас озу к этому или нет? Потому что если звук на астральном плане происходит, то это совсем-совсем не то. Вот там, конечно, можно зайти в очень далекие дебри и можно, да, там очень запросто, очень легко а, угодить вот эти маркетинговые ловушки. Там на маркетинговые крючки человека подсаживают моментально, он даже ничего не чувствует, не понимает, там берут на эмоции, там берут на а, какой-то экшен, там берут на... ПР, ну и так далее, и так далее. Вот это все относится к астральному плану. Поэтому долго... душа, сейчас секундочку, душа, она разная. Если мы говорим об обучении, о настоящем обучении, то я говорю о высшей душе, в атманическом плане. Андрей, долго так объяснял, говорил, говорил, а я все думаю, как же вот я могу это прочувствовать. Ну вот если брать видео, да, например, фильмы какие-то и так далее, картины, произведения, музыку, то для меня показатель, когда вот здесь сердце наполняется. Вот я часто говорю Андрею, у нас такая невероятная бабочка сейчас летает, огромная mm -hmm. просто. Красивая. Да, очень красивая бабочка. Когда я посмотрела какой-то фильм или мультфильм, мне вот, например, очень нравится аниме Миядзаки, вот... Ну, не все, конечно, но очень много у него таких удачных картин, когда посмотришь их, потом в конце вот ты чувствуешь, что твое сердце, оно стало такое мягкое-мягкое и такое огромное, теплое. Знаете, похоже, когда вот вы встречаете родную душу и когда вы общаетесь и между вами вот это облако тепла образуется, то есть ваши э, сердца едины становятся. И вы вот в этом мягком, теплом облаке. Вот когда такое мягкое, теплое облако образуется у меня после просмотра э, видео, после прослушивания музыки, то я понимаю, что да, вот это, значит, вот душа откликнулась. Ну и те, кто у нас постоянно занимаются, кто вообще уже давно в практиках, да, кто чувствует, где у них сердце, где она где вишутха и так далее, другие чакры, можно просто сказать, что вот у меня сердце потеплело. И когда слушаю ваши видео, у меня вот сердце наполняется, многие так говорят, и на голове такая шапочка образуется, и тоже мягкая, то есть активировалось как раз вот это вот бодхиальное, атманическое тело, и, и душа активировалась ваша. Наверное, вот так можно тоже объяснить, по-простому, по-понятному, последнее время вот приходит такое, что истинная духовность, она в простоте. То есть человек, когда постигает духовность, в какой-то момент он зациклен на этих процессах, что он чувствует чакры, энергию, вот она сюда пошла, вот она туда пошла. А потом ты уже понимаешь, на самом деле ты ничего не знаешь в этой жизни, и так много тебе еще предстоит узнать. И ты уже просто говоришь, у меня вот сердца потеплело, у меня вот на голове шапочка, вот горло теплое сейчас стало, там вот, вот там во лбу появилось какое-то ощущение. Аджина свело, да? Ну вот сейчас многие уже оценили то, что Шанти присоединилась к видео, сразу волна такой мягкости пошла, степенности, а так приятно, хорошо. Андрей, может, конечно, интересно все рассказывает. И все как-то даже по полочкам и структурировано. Ну как-то суховато, жестко. А вот Шенти пришла, и все так мягко и приятно и хорошо. Вот когда как здорово, когда, да, вдвоем. Ты свое, я свое, в результате общая целостная картина такая, хорошая, когда приятная, мужчина, полезная. Вместе, да, это получается. Ну а сейчас Шанти постепенно перешла не зная того, она не знала, о чем, собственно, речь, я ее не посвящал в тему сегодняшнего видео. Ну, вот, вот, пришла посидеть, вот, тоже, посидеть. Да, тоже рассказать свое видение насчет того, о чем я, собственно. Вот у нас так в основном и получается. То есть я что-то завожу, она говорит, а вот я вот еще вот так это вижу, еще немножко по-другому это вижу. И многие сидят, смотрят, говорят, да, вот Шанти хорошо объяснила, приятно, здорово, а кому-то нравится, наоборот, как я рассказываю. Видите, Все, думаю, всем, всем, хорошо. Хорошо, когда всем хорошо, так вот она, не зная того, перешла к следующему разделу, к следующему виду обучения. Это обучение у настоящего, у настоящего гуру. Это просветленный мастер, это святой, это человек, достигший очень серьезных больших высот в духовности, не просто их достигший, не, не просто, так сказать, подпрыгнувший туда, но и он задержался там, на этих высотах, он там живет, он там действует. Ну, в общем, во всех смыслах очень достойный э, человек, у которого, безусловно, достойно и есть чему обучиться. Ну, такой вот простой пример. Мы часто говорим, что очень, мы очень любим муча. Да. И Шанти, я мы очень любим мучи. Он во всех смыслах, во всех смыслах, во всех отношениях нам интересен и приятен. И как личность. Он мягкий, добрый, такой вот Мишка сидит, такой -ху -ху, так приятно говорит. И в то же время это человек истины, через которого истина проходит. Это человек м -м, чрезвычайно далекий от коммерции, он никак а, не, м -м, не приспосабливает свою деятельность под какую-то выгоду. Очень достойный человек. Но у него свой путь, это адвайта, у нас свой путь, другой путь. Это парный путь, но вот мы любим его слушать. Ну вот раньше особенно сильно любили, сейчас уже давно его не смотрим, да и некогда сейчас. Mm -hmm. а вот, но все равно его до сих пор уважаем, любим по-настоящему. Несмотря на то, что там в основном говорится совершенно о другом. но вот нам нравится. То есть все равно у него есть чему поучиться, несмотря на то, что направление другое. Вот если у вас есть такой по-настоящему мастер, большой буквы, не тот мастер, которым сейчас пишут все, Человек прошел какие-то курсы трех-четырехмесячные и пишет, я мастер. Я мастер того-то, я мастер сего-то. Ну, вот. Написать и назвать себя мастером сейчас вообще ничего не стоит. Хотя на самом деле таковыми является совсем немного людей. Ну так вот, если вы все-таки нашли своего такого настоящего мастера, и вам интересно его смотреть, слушать, вам интересно бывать у него на живых ретритах каких-то, семинарах, сатсангах и так далее, это очень хорошо, очень хорошо. Вот это один из самых лучших вариантов тоже обучения. Я рассказываю только о хороших вариантах. Есть дурные варианты, я о них даже говорить не буду, наверное. И время тратить не хочется. Но не у всех находятся такие вот мастера. Что, подожди сейчас секундочку. Вот здесь важно тоже сказать, пока про муджи мы вспомнили, мы когда-то смотрели, ну, это году в 14 наверное, мы смотрели с Андреем его сатсанги, и на одном из сатсангов, по-моему, кто-то задал вопрос Муджи, я сейчас могу ошибиться, но там что-то про обучение было, да, помнишь, он говорил... У меня нет никакого специального образования, Ну, то есть вот, то, он, чему он учился. Он даже шутил, он говорит, я вообще не очень умный человек. А, да, он, он вот так и как-то спокойно об этом заявил, что я нигде не учился, я, у меня нет специального такого образования, то есть чему меня сейчас научили, что я передаю вам, но я могу передать вам Одно, я вам могу передать истину. И вот у него всегда, вот любые его сатсанги, любые его записи, которые встречаешь в интернете, они как раз все говорят об этом, отбрось все, познай истину. Вот это его предназначение. И он об этом говорит всегда очень просто. И я вот даже с течением лет наблюдала, да, у него сейчас поменялось очень окружение, его как-то больше продвигать стали. Но я всегда смотрела на, на Муджи в надежде, ну, понять то, что изменился ли он, изменило ли его это или нет. И знаете, действительно не изменила. Он таким же остался, таким же естественным, простым, потому что истина, она действительно очень проста. И любой духовный путь в своей основе, он очень простой. И когда вы смотрите такого мастера, настоящего мастера, гуру, то вы чувствуете вот эту простоту. Вы не чувствуете, что там где-то какая-то сложность, что что-то идет от ума. Вот еще хотела в прошлый раз дополнить, и у меня вылетело из головы, что многие, например, вот наши родные, кто в круге родных, кто приезжает часто на ретриты, когда они смотрят видео по тематике же такой же родственной души, многие же сейчас говорят об этой теме, они говорят, часто можно услышать, что вот вы даете от души, я это чувствую душой. А вот я слушала там вот того-то автора, того-то автора, ну там просто информация, там идет вот ну, полная загрузка ментального плана. То есть голова, от головы очень много, от ума. И те, кто чувствует, что, если вы чувствуете, что информация подается именно от ума, именно с какой-то такой вот позиции, может быть, маркетинговой, да, как Андрей сказал, то это, конечно же, не душевно, это не душа. душа не может откликаться на такое. Поэтому вот тут еще один показатель, когда вы тоже будете смотреть другие видео и смотрите, может быть, уже откликается ли у вас мастер, откликается ли у вас этот человек, давайте даже просто говорить человек, или сейчас конкретно о мастерах, да, ты хотел сказать. Мастера, да, сейчас агуру. именно о гуру, да, Они называется гуру, да, да, и хорошо. это правильно. А, недавно нам прислали как бы дословный перевод, гуру, я уже позабыл. Как там точно? Ой, я не, я не знаю даже, не смотрела. Он человек, кажется, ведущий к свету, что-то такое, Ох, да, если я не ошибаюсь? Стрекоза. Ох, какие у нас тут всякие насекомые замечательные. Вот. Здорово. Невероятной красоты и величины стрекоза. Вот такие у Так вот, если мы говорим о гуру, то... Это тот человек, гуру, который действительно вас ведет к свету и ведет вас прямым путем. Вы от него чувствуете свет, вы чувствуете от него божественность, вы чувствуете его чистоту. И даже, может быть, если он жизнь ведет не тот образ жизни, который вам симпатичен, интересен, которому вы хотели бы следовать этому образу жизни, но вот вы чувствуете от этого человека идет божественный свет. Это и есть ваш гуру. То есть, встретить такого человека, найти такого человека, тоже большая удача. И в этом есть свои большие плюсы. Потому что, если это настоящий гуру, это, безусловно, достойный человек, и там можно быть спокойным, во многом можно быть спокойным, что он действительно вас ведет к истине. Он не ведет вас к каким-то, ну, будем говорить, плохим вещам. В чем состоит минус этого? Опять-таки, в том же самом, о чем я уже говорил выше, что для многих людей это может быть гуру, настоящий гуру, они видят в нем свет, они чувствуют в нем истину, они ну, буквально поклоняются ему, искренне поклоняются. Но для вас он таковым может и не быть. И вы опять-таки можете столкнуться с той же самой проблемой, что вы ничего особенного для себя не чувствуете. Да, вы видите, это достойный человек, но вот для вас ничего особенного. А может быть все ваши друзья или многие ваши друзья очень замечательно о нем отзываются и говорят, да пойдем, пойдем на его сатсанги, пойдем на его ретриты, читай его книгу, посмотри его видео. Но ну, так как вы с этими людьми хорошо дружите, вам как-то неудобно, Говорит: да нет, это не мое, и вы начинаете следовать этому пути в том, в том случае, когда это не ваш путь, даже тогда, когда это вам ну, не близко, не интересно, не отзывается, опять-таки, да? вот просто вот следуйте все, ну потому что гуру действительно гуру достойный человек, но не для вас. Вот э, минус состоит в том, что вы можете вот податься, тут уже не маркетинговые уловки, а тут вот уже такое э, априорное влияние мастера, когда от него идет сильная энергетика, благостная энергетика, и вы даже ее в какой-то степени чувствуете, но все равно это не ваш путь. И если вы будете следовать его пути пытаться делать так, как он делает, так, как он учит. У вас не только ничего толком не получится, не только вы потратите время и силы, но вы просто уйдете со своего пути и большую часть жизни, а может быть и всю жизнь, не то чтобы потратите зря. но как вам сказать, вот вы не шли, шли не своим путем. В то время, когда чувствовали, может быть, каким-то краешком души ощущали, что где-то есть ваш путь, и вам его обязательно нужно найти. Вот этот вот обзор, который мы сегодня провели, виды обучения, как происходит обучение, это для того, чтобы вы сориентировались, что вам ближе, что вам больше откликается, что вам больше интересно. Тот, другой, третий, четвертый вид обучения. Может быть, у вас какой-то свой есть. Есть такие люди, которые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 Идти через всякие овраги, буераки, в то время как можно пройти более прямым, более естественным путем, когда ты действительно учишься. Учишься у других людей, мудрых, знающих, достойных, просветленных, святых, или просто те, которые тебе очень близки по духу. Учиться надо. Вот сейчас я такого взгляда. Учиться необходимо. Как в свое время написал знаменитый писатель Ричард Бах, человек приходит на Землю с двумя основными задачами. А, потому что хочет получить удовольствие и потому что хочет чему-то научиться. Вот если это еще и совместить, получение удовольствия и обучение, ну это с моей точки зрения будет просто супер. А, я совершенно точно знаю, что есть... Немало людей, которые обучаются в нашей школе, школе «Родные души», и именно получают и удовольствие, и обучение. У них это совмещается. И это опять удача. Да что, и это здорово, что, очень хорошо. Что говорить о тех, кто обучается? Даже когда мы едем на ретрит с Андреем, мы всегда испытываем невероятное счастье и радость от того, что мы вот едем сейчас. И там будут наши родные, там снова будет живой круг. Вы знаете, какое то счастье? Это как бы ты едешь и работать, да, ты, ты устаешь, ты подчас просто уже выжимаешься, выжимаешься до последнего. Но... Ты получаешь такое счастье от того, что вот все родные собрались, кто-то приехал новый в этот круг, приехали те, кого ты уже там много-много раз видел, и вы снова встретились. То есть это взаимообмен такой происходит, и не только обучение и удовольствие, но получается, что как в нашем-то случае работа и удовольствие, служение удовольствия, вот так можно сказать. Если у вас все это совмещается. Если вы в наших видео находите для себя и удовольствие, и радость, и чувствуете действительно эту душевность, о которой Шанти рассказывала, и если в этих видео вы подчеркиваете для себя знания необходимые, я об этом тоже говорил, приводил примеры, значит это действительно во многом ваше. Может быть не на всю жизнь, может быть на какой-то отрезок жизни, а может быть и на всю жизнь, неизвестно, не надо загадывать. Если вы нашли что-то свое, то, что вам сильно откликается и приносит вот эту радость, удовольствие и знания, и обучение, и новые навыки, значит, это во многом ваше. Вот именно таких людей, именно вас я приглашаю в нашу школу, школу родные души. Приходите обязательно в ВКонтакте, наша школа, сейчас там будет обновление, сейчас там будут новые посты, сейчас там будут... Будут новые формы обучения, общения, обмена мнениями и так далее. И, конечно, безусловно, я вас приглашаю на новый проект обучающий, большой проект, который начнется в октябре. Совсем скоро, на днях, я выложу программу, вы сможете ее прочитать. Проект большой, многомесячный, на 8 месяцев непрерывного обучения, с октября по июнь. В этом проекте можно будет получить сертификат, если вы на это будете нацелены. А можно будет почерпнуть те или иные знания, так сказать, частями, а можно получить будет все целиком. Если у вас все это от, отзывается, вы находите отзвук. Если вам это нравится, и вы чувствуете это действительно удовольствие, и вы чувствуете, что эти знания вам полезны, они работают, они во многом для вас, обязательно, обязательно приходите в школу. Учиться нужно. Я вас уверяю. Это не просто, вот я как бы рекламирую, я передаю слова многих тех людей, которые говорят то же самое на консультациях, на процессах исцеления, на процессах Адишакти, Ушанти. Они говорят о том, что вместо того, чтобы сидеть и мучиться, и страдать, и переживать эту драму, и не знать, как из этого выбраться, нужно прийти, потратить небольшое количество времени, потратить а, свое внимание, то есть сосредоточить свое внимание, какие-то усилия свои собственные тоже приложить, для того, чтобы пройти все то же самое быстро, экологично и естественным образом. Для этого необходимо обучение. Это вот тоже говорят те люди, которые посещают наши консультации, индивидуальные, групповые занятия и так далее. Обязательно приходите. От души вас приглашаем. Будет очень много нового, и в этом новом вы можете также принять свое собственное непосредственное участие. Есть возможность, есть работа для волонтеров. Если вы хотите приложить свою энергию, сделать свой вклад в процесс обучения, в процесс продвижения вот этой темы родные души, чтобы как можно больше людей узнали тех людей, которые в этом действительно испытывают потребность. Приходите, и я уверен, вы в школе найдете и возможность для применения своих сил и знаний и энергии и обязательно я в этом не сомневаюсь вы найдете те знания которые вам необходимы на этом пути и приобретете те навыки тот опыт который тоже необходим и не просто необходим но он приятен все это все это, весь этот процесс обучения он полностью совмещен с получением удовольствия. Если у вас это не вызывает удовольствия, если вам это неприятно, значит, школа родные души точно не для вас. Но ну, а если приятно, тогда добро пожаловать, милости просим. Я и Шанти, мы вас приглашаем. Да, да я думаю, что наши родные те, те, кто близок к нам по духу, по душе, кто приходит к нам на онлайн занятия, приезжать на живе ретриты, они приезжают точно не ради сертификатов. Потому что мы с Андреем вообще как бы ну не за то, чтобы давать какие-то сертификаты. Знаете, как однажды Оша пошутил над своими учениками, он пообещал выдать им сертификаты просветление, те поверили, обрадовались, а он сказал, а, я, вас, <смех> как бы, я вас тут развела, вы повели". <смех> ну грубо говоря. Он Оша... сказал, "Говорит, ну вы говорит, дураки, <смех> ну <смех> какой может быть сертификат, если, если ты просветленный, то ты просветленный, есть у тебя бумажка или нет. <смех> а если ты не просветленный, то хоть у тебя будет 100 бумажек, ты же не будешь просветленным. Вот. <смех> Оша мог себе позволить. <смех> он <"Обва смех> был <большие смех> <"Оша> шутни, <смех> большой шутник, большой приколист, да. Ну что ж. Будем рады. На самом деле, вот я сижу сейчас, слушаю Андрея. И да, мы действительно никогда, я не готовлюсь к видео, потому что Андрей мне часто говорит, я вот план написал для себя, коротко составил, ты там уже послушай, что ты добавишь. Поэтому я вот слушаю, в процессе что-то приходит. Я вот сейчас вспоминаю, что ровно год назад, фактически ровно год назад в сентябре будет, мы провели просто какой-то удивительный РД-фестиваль. И все участники чувствовали, что вот это тот самый волшебный поезд, волшебный экспресс, на который нужно попасть. И вы знаете, на самом деле очень многие не попали, потому что что-то прям вот, ну мешало, что-то усилилось, какие-то препятствия. Очень многие не успели на этот экспресс, но те, кто успел, они чувствовали, что что-то начинается новое. И вот буквально прошел год, и сейчас у нас начинается совершенно новая страница нашей деятельности, в нашей жизни. И вот это обучение, это и есть что-то особенное, что-то новое. И как всегда у нас, конечно, все происходит в потоке. Поэтому что-то наверняка будет спонтанно появляться, что-то может быть уйдет, да, то, что сейчас вот мы запланировали. Но в любом случае это будет всегда что-то интересное, особенное, как и бывает, когда образуется круг родных душ. Ну вот Шанти, она же пришла не в самом начале, а в самом начале я ей рассказываю что этот большой обучающий проект, он родился совершенно случайно, благодаря Ирине Марьясовой. Еще раз ей спасибо, большой привет. Ну а с вами мы прощаемся, до следующей встречи на следующем видео, и приходите в школу, будем общаться уже там. Всего доброго. До свидания.